Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и два места в Польше, в которых вас скорее всего пошлют на три буквы. Так называется это видео, потому что в нем я расскажу вам, что это за места. Вам интересна данная тема, тогда устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! поляки, люди весьма себе дружелюбные, воспитанные и доброжелательные. Но в Польше, пожалуй, как и в любой другой стране, существуют такие места, где скопление негативных людей, хамов, грубианов, скопление их там необычайно велико по сравнению с другими местами. И в Польше такими местами являются в первую очередь Ужуанды воевудские и во вторую очередь больницы государственного типа, то есть государственные именно больницы говорю именно об этих местах, потому что в силу тех или иных обстоятельств именно там мне пришлось больше всего бывать. Поэтому, если вам по тем или иным причинам придется пойти в Польшу, в больницу государственного типа, будьте готовы к тому, что вас либо напрямую пошлют на три буквы, если вы будете задавать слишком много вопросов, либо же э, намекнут всем своим видом и дадут вам понять, что хотят вас послать. На вас либо накричат, либо нагрубят вам, а скорее всего, и то и другое. Потому что каждый второй из врачей, работающих там, является хамом и грубяном, человеком, недовольным своей работой, своей жизнью, обиженным на жизнь и на всех окружающих, соответственно. Ну и в то же время, если вы идете в Ужонт э, воевузский, в каком-либо из воевуз в Польше, э, чтобы, например, э, подать э, документы на карту побыту, на карту поляка, забрать эти самые документы, также будьте готовы к тому, что что нарветесь, скорее всего, на грубость, на вас могут накричать, повысить голос, и если не напрямую послать на три буквы, потому что в Польше, конечно же, тоже есть наказание за такие вещи, есть вплоть до уголовной ответственности за дискриминацию иностранцев, но во всяком случае, будьте готовы к тому, что всеми силами вам намекнут, что хотят вас послать и посылают на эти самые, опять же, три буквы. Казалось бы, там люди сидят с высшими образованиями, может быть, и не с одним высшим образованием, но тем не менее там у вас больше всего шансов нарваться на грубость это конечно же не сто процентов, это не истина в первой инстанции но еще раз повторюсь если где-то есть большой шанс нарваться на грубость в Польше то это именно эти места и вы должны быть к этому готовы почему это так? ну скорее всего потому что, как я уже сказал там собраны люди, обиженные на жизнь которых не устраивает их работа, их зарплата взяток, брать нет такой возможности, какая есть, например, в той же Украине. Ну и поэтому люди э, сгоняют злость на тех, кто к ним приходит, на своих, так сказать, клиентов, пациентов, посетителей. Ну и, э, конечно же, таким образом можете попасть в шоковую ситуацию, потому что не будете этого ожидать. Так вот, сейчас вы уже это ожидать будете после, после просмотра данного видеоролика. Пишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего услышанного и увиденного ссылками на мой канал с друзьями, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать полезные видеоролики на моем канале по поводу жизни и работы в Польше. Также, если вы заинтересованы, опять же, в работе и трудоустройстве в Польше, предлагаю пройти вам по ссылочкам, которые в описании к этому видео, чтобы ознакомиться с актуальными вакансиями на любой цвет и вкус. Заказывайте персональную консультацию от меня по скайпу, делитесь ссылками на мой канал с друзьями, поддержите видео лайком и подписывайтесь на мой канал. Но с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей.